Всем привет! Я доктор Евгений. У кого здесь какие-нибудь желудочные проблемы с желудком, запоры и так далее, проблемы с ЖКТ. Сейчас покажу технику. У нас есть четыре основные клапана, краски, которые контролируют работу движения пищи. И таким образом у нас клапаны работают: один открылся, второй закрылся. Так вот происходит у нас работа, по переменной. Теперь бывает так, что эти клапаны начинают работать не согласованно. Они либо оба открываются, либо оба закрываются. Что нам сделать? Нам нужно их согласовать. Краски отсюда начинается отчет. Вот и от этой линии до пупка мы проводим такую невидимую линию. Либо ставим два пальца. Теперь нам это расстояние нужно на три. Вот таким вот образом. То есть раз, два, три. Мы погружаемся и потрогали. И либо будет болезненность, либо будет безболезненно. То есть, запомнили. Теперь мы встаем в проекцию именно фатрового соска. Опять погружаемся, пощупали и оценили. Либо болезненно, либо безболезненно. Нам как раз таки интересный вариант, где один болит, второй не болит. Теперь что с этим нужно сделать? Нам нужно сначала встать на тот клапан, который ощутился как болезненный. То есть, допустим, у меня в приватник ощутился как болезненный. Я надавливаю на него, дохожу до болезненной точки. И после этого встаю на тот клапан, который не болел. И давлю на него, и очень часто вы почувствуете, что он заболел. То есть встаем на болезненный, потом встаем на безболезненный, и этот безболезненный начал болеть. Теперь нам нужно тот безболезненный, который заболел, помассажировать до уменьшения болезненных ощущений.